Уважаемая Ксения Евгеньевна, в одной из видеолекций вы говорите, что силы имеют право проверять и провоцировать три раза. А если у меня после практики работы с рунами, в том числе некоторыми формулами, намерением и энергиями с целью нанести вред врагам, Пришла силище и враги полезли, провокации были на мою агрессию и тотальную ненависть, за справедливость, так сказать. В общем пошли неприятности, потери денежные удары, конфликты, депрессии, навязчивые мысли. Тревожные сны, суицидальные настроения, кражи моего имущества, безденежье, блокировки энергии и угасание здоровья, в конце концов. Свежесть температурой, больным горлом и соплями и было силищей речи нет, с трудом просыпаюсь к 9 утра, куда я влез. И самое главное, как грамотно и достойно выйти из этого негатива, не потеряв силы. Хотя я ее уже не ощущаю. Я так понимаю, что в меня демоны дань с ним, да, вот именно они или долги христианскому эгрегору? Он тоже в этот период активно проявился, хотя тогда пришли силы, христианский поток отвели. Моя проба магии оказалась весьма несладкой. сладкой. Простая жизнь после этого кажется сказкой. Благодарю за ваши ответы. Ну вот спасибо коллеге Стану, что он рассказал нам свою историю, которая наверное имеет смысл нам с вами обсудить и обмыслить. Велика потребность получив в руки магический инструмент, удовлетворять самые свои глубинные желания и мечты. Кто-то просит здоровья, кто-то просит денег, а кто-то хочет наказать врагов. Ну то, что самое больное, то, что самое серьезное. Последнее, это всегда довольно опасно, потому что это начало объявления войны, в которой у начинающего мага почти нет шансов выиграть. Почему же? А вот почему. Дело в том, что враг твой, это скорее всего тот, который тебя победил, потому что если бы победили вы, они бы имели другое название, враги ваши. Если они вас победили, или у них получилось нанести вам урон, это значит, что они на тот момент были сильнее вас. По разным причинам они могли быть сильнее вас, в том числе и по магическим, в том числе и с эгрегориально-социально защищенными больше, чем вы. В любом случае сила за ними стоит больше, чем за вами. Вас в руках только руны. Вы размахнули маятник своего сознания, вывели его за пределы своих прав, своих возможностей. И вывели запрос или нанесли удар другой системе. То, что вы получили, называется классическая обратка, то есть вот классика. Что такое обратка? Это когда маятник качается в другую сторону. Если ты размахнул его очень сильно, то соответственно обратная волна будет точно такая же сильная. Вы не умеете защищаться, вы не умеете уходить с точки обстрела. Вы не умеете отзеркаливать удар, вы еще ничего не умеете, Вы еще очень маленький маг, которому просто повезло понять руны, ухватить их силу и применить форму. Но больше вы ничего не знаете, вы не провели диагностику своих врагов, вы не узнали их сильные и слабые стороны, вы не поставили себе защиту, вы не, э, увели с, не, при, не прикрыли все свои слабые зоны, потому что вы их не знаете. Но когда маятник кончнулся в обратную сторону, потому что, скорее всего, у ваших оппонентов все то, что вы упустили, у них все это было. И защита у них была, и правильное понимание ваших собственных возможностей. Маятник оттолкнулся от защиты, полетел в обратном направлении. Ну где-то онко там рвется. Он попал аккуратно туда, где вы стояли. Вот строго вот, прям в лоб. И соответственно рубанул по всем тонким местам. Не то, чтобы это была компенсация за наглость, но иногда такие э, обратки срабатывают как компенсация за наглость. Понятие справедливости у каждого свое. Вы не разобрались в этом вопросе и э, то, что вы не разобрались, как раз следует из вашего ответа. Вы начали перебирать варианты. Бесом э, оплаты. Какая бесом оплаты, если вы работаете с рунами? христианский эгрегор наехал, очень простое объяснение, главное, что вообще вот все объясняет. Да и дальше главное ничего делать не надо, потому что не знают, что делать. Что у нас там еще? Да, Ну и как следствие желание уйти в обычную простую жизнь и вспоминать эту всю магию, что собственно говоря и добивались именно запуском именно этой, этой обратки. Вы должны сделать выводы из вашего первого неудачного опыта. В честь вашей могу сказать, что все начинающие колбуны маги именно с этого обычно и начинают. Сначала набить морду своим всем врагам, вот, а дальше что-то пончик и пончик. Ну на ошибках учиться, вы поправитесь, отнеситесь к рунам с уважением, они ведь не для убийства были людям отданы, или не всегда для мести. Сначала закрой все свои дырки, которые есть у тебя в жизни, закрой тему со здоровьем, закрой тему с деньгами, закрой тему с социальным положением, поставь себе хорошие защиты, изучи самого себя, Знай свои самые сильные и слабые стороны, пойми, где тебе наспехи нужны, какое оружие тебе нужно, и только поэтому после этого иди в битву. Так же вы использовали рунами для того, чтобы, сидя в канаве, закидать грязь проезжающего мимо своего победителя. Вы обидели руны, потому что так их не применяют, это не очень корректно для другого предназначены. Вы нарушили правила, потому что горе проигравшим, известный римский закон. Победитель получает все. Для вас это хороший опыт. Почему хороший? Потому что вы до сих пор живы. И это, наверное, самая главная ваша удача, потому что могло бы быть все совершенно иначе, в зависимости от того, на кого бы вы наехали. Поэтому я вам рекомендую холодной головой пообмыслить эту ситуацию, составить на бумаге перечень всех своих ошибок и начать планомерно их исправлять. Вот это будет по-воински, вот это будет по-магически. Признавать свои ошибки и не просто признавать, а начинать их сразу же исправлять. Вы э, потерпели вторичное поражение, но сейчас уже стоит остановиться на мгновение и проанализировать не только свое первое поражение, но и как следствие второе, которое в общем-то закономерно, потому что первое своевременно вы не проанализировали. Проанализировали возможно и не пришлось бы так бездарно применять руны для решения своих собственных задач.